Здорово. Ну... Как ты? Ну вот, кажется, и настало время идти работать на завод. И нет, это не потому, что меня уволили с Барвихи, или потому, что YouTube закрывается. Все дело в том, что на Барвих РП вышло обновление, в котором мы наконец-таки теперь с тобой можем улучшать свои сумки и рюкзаки для увеличения слотов в своем инвентаре. И сегодня я расскажу тебе, как это сделать. Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех. Серверов Барвихи РП. Все условия ты видишь на своем экране, но итоге каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! С новогодним обновлением на Барвиху РП довольно большое количество игроков, особенно старички проекта, у которых уже очень много предметов накопилось в своем инвентаре, столкнулись с тяжелой проблемой, а конкретно с залоченными слотами, с ограничением свободных слот. И в большинстве случаев просто-напросто не могли взаимодействовать с некоторыми предметами в своем инвентаре но это было только лишь до сегодняшнего дня пока не вышло еще одно небольшое но крайне важное обновление начиная с сегодняшнего дня мы теперь с тобой наконец-таки можем все-таки заниматься улучшением всех своих сумок и рюкзаков ведь теперь дополнительные слоты в нашем инвентаре дает нам чуть ли не каждая сумка или рюкзак абсолютно все вот эти аксессуары которые мы с тобой либо покупаем в магазине акса либо получаем за прохождение квестов battle pass любые какие-то мероприятия и так далее. То есть сейчас каждая сумка и рюкзак может дать нам с тобой на нулевом своем уровне дополнительные 24 слота. И вот как раз таки улучшение данных сумок и рюкзаков будет с каждым уровнем давать тебе дополнительные новые слоты, благодаря которым мы с тобой сможем использовать в своем инвентаре гораздо больше предметов. Улучшить свою сумку или рюкзак мы с тобой можем абсолютно на любом чердаке. Я специально сегодня протестировал это делать не обязательно, обязательно в своем доме или квартире, если у тебя нет ни дома, ни квартиры, тебе не обязательно их приобретать, не обязательно улучшать на максимум, покупать себе чердак и заходить туда, ты можешь это сделать спокойно абсолютно на любом чердаке. Зайти к своему другану или просто в любую открытую квартиру или дом, подняться на чердак и открыть меню крафта, опускаешься в самый низ и здесь ты видишь кнопку рюкзак. В данном крафте, в данном улучшении рюкзака, нам с тобой видны какие-то необходимые непонятные новые предметы которые как раз таки и добавили в игру в сегодняшнем обновлении и вот фармить нам теперь их с тобой придется как раз таки именно на заводе да да завод теперь станет куда интереснее и востребование той же шахты или рыбалки теперь мы с тобой не просто будем зарабатывать деньги на этом заводе но еще и фармить необходимые всем сейчас ресурсы а конкретно чертежи и ткань для улучшения наших с тобой сумок и рюкзаков здесь у очень важный момент что нам теперь с тобой придется улучшать не только один какой-то конкретный рюкзак а абсолютно каждый рюкзак или сумку которую ты хочешь в дальнейшем использовать и носить на себе если ты улучшаешь одну сумку другая у тебя при этом не улучшится у тебя в инвентаре может быть теперь хоть 10 таких сумок или рюкзаков и у каждой будет конкретно свой уровень начиная с нулевого все будет зависеть от того насколько ты прокачаешь каждый свой аксессуар я думаю ты уже прекрасно понимаешь что такие ресурсы будут довольно долго востребованы на проекте и сегодня я уже видел как игроки конкретно у нас на девятом сервере барвих успенская продают эти ресурсы чуть ли не по 15 косарей за одну штуку возможно такой ценник будет только в первый день впоследствии наверняка он будет падать потому что с каждым днем будет все больше и больше игроков которые побегут фармить данные ресы. Соответственно, и ресурсов на всех серверах станет гораздо больше поэтому именно сейчас у тебя есть есть прекрасная возможность неплохо так подзаработать на фарме этих ресурсов, что-то примерно то же самое, как когда-то давно было у нас на шахте при фарме камней и золота. Короче говоря, у нас с тобой теперь на данный момент без вообще каких-либо аксессуаров имеется своих стоковых 24 свободных слота. Также с выходом обновления всем выдали новую клетчатую сумку баул, которая дает нам еще 24 дополнительных слота на нулевом уровне. Ее, в принципе, мы с тобой можем прокачать аж до 48 слотов увеличить ее вместимость в целых два раза. Каждый уровень прокачки нам будет давать с тобой по два дополнительных слота, ну а самый последний уровень даст нам сразу целых шесть дополнительных слотов, это та информация, о с нами поделились еще не так давно разработчики. Исходя из данной инфы, получается, что абсолютно у всех сумок и рюкзаков будет по 10 уровней, 9 из которых нам будут давать всего 18 слотов, и самый последний, десятый, даст дополнительные 6, и из этого у нас и получится 24 дополнительных слота. После чего данная такая улучшенная сумка 10 уровня будет давать сразу 48 слотов, плюс свои стоковые 24 слота и того максимум, что мы можем иметь с тобой на сегодняшний день на Барвихе, это 72 слота, при условии, что у нас будет рюкзак 10 уровня. Также интересно рассматривать данную систему прокачки сумок и рюкзаков, как какой-то малый бизнес, То есть приобретать себе какую-либо сумку или рюкзак с нуля, прокачивать ее, фармить данные Resurse. А под 10 уровень и уже как готовый вариант продавать за большие деньги какому-нибудь другому игроку. Ну или опять же ты можешь фармить данные ресы и продавать их другим людям, которые сами хотят прокачать эти рюкзаки. Пока что мне точно непонятная и не ясна ситуация с шансом успеха на этот краб. Я буквально за 10-15 минут нафармил необходимое количество ресурсов всего для одной лишь попытки на данное улучшение. Здесь у нас указан с тобой шанс успеха 10%. Я не могу утверждать данную информацию, так как у меня получилось улучшить рюкзак всего с одной этой попытки. Нам с тобой необходимо будет нафармить или закупить довольно большое количество этих новых ресурсов. Возможно, я это сделаю для тебя в отдельном ролике. Если, конечно же, мы с тобой наберем много просмотров, лайков и комментариев на этом видео. Система новая. Система не совсем пока что понятная для всех игроков, но я тебе скажу лично от себя, довольно интересная. Мне реально пришлось подумать, напрячься и не много так заморочиться чтобы улучшить данный рюкзак а это соответственно проявляет некий интерес к нашей с тобой любимой игре Ну и самое наверное главное интересующий всех вопрос на сегодняшний день это нужно ли постоянно крафтить или покупать нож для каждого такого улучшения нет ножик нам с тобой нужен всего-навсего лишь один всегда при себе как раз таки именно для этого крафта А вот материалы такие как чертежи и ткань нам с тобой понадобится уже как я тебе сказал раньше в довольно большом количестве опять же здесь все будет зависеть от шанса успеха данного крафта если он здесь вообще и насколько он плох. но обо всем об этом мы с тобой узнаем уже в следующих моих видео ну, а на этом у меня пока что для тебя все пока